Друзья, привет! Меня зовут Татьяна Рыбакова, я исполнительный директор компании Реалпроект. Уже давно на рынке недвижимости пользуются спросом квартиры студии маленькой площади, например, от 20 до 30 квадратных метров. Иногда они бывают удобными для проживаниями, но в некоторых случаях жизнь в подобной студии может вызывать сплошной стресс. Это напрямую зависит от планировки, которую предусмотрел застройщик. Они бывают очень разными. В этом видео мы разберемся, как выбрать комфортную планировку, если присматриваете студию для покупки, на какие нюансы нужно обратить внимание, что делать с неудобной планировкой, если она уже есть. Обо всем этом я поговорила с дизайнером интерьеров Еленой. На примере реальных проектов Елена расскажет, как исправить те или иные недочеты в студиях, в некоторых случаях путем зонирования и расстановки мебели, а в других с помощью перепланировки. Ну что, давайте начнем? Знакомьтесь, Лена, дизайнер интерьеров. Всем привет. Лена, сегодня хочу поговорить о студиях. Это достаточно большой сегмент на рынке и большой спрос, как у просто людей, которые приобретают для проживания, так и у инвесторов. И хочется именно поговорить о их огромный ассортимент вот у нас на даже не ассортимент а разновидности, да, по форме, по площади, криволинейные, квадратные, прямоугольные. И вот у нас на столе собраны разные вариации, и хочется поговорить о том, как вообще правильно себе выбрать такую квартиру, как подобрать, чтобы в ней было жить комфортно, на что нужно обратить внимание в первую очередь. Да, действительно, студии пользуются все большим спросом, в основном их приобретают для временного жилья или для аренды, либо для постоянного жилья, к примеру, одного человека или молодой пары семейной, без детей. Условно можно выделить три вида планировочных решений для студий, которые предлагают застройщики. Угу. Первый – это вытянутый прямоугольник, он может быть вытянут как вертикально, так и горизонтально. Это вертикальный прямоугольник и горизонтальный. А в любом случае нужно обращать внимание не только на форму, но и на площадь. Mm -hmm. а, потому что, чтобы грамотно зонировать, к примеру, вот это помещение, вытянутое горизонтально, даже поставив перегородку, получаются комнатки по 6 квадратных метров, ну, что исключено в целом. В принципе, mm -hmm. в целом, да, из-за того, что площадь здесь маленькая, вот это планировочное решение, предложение застройщика, mm -hmm. оно не актуально даже для двух человек. То есть это только одному человеку, то мало. Хотя, несмотря на то, что здесь даже два окна, да, просто сейчас да. мы еще поговорим. И два окна, и большая лоджия, достаточно 5 метров mm -hmm. квадратных. И даже здесь есть отдельная гардеробная. Но чтобы выделить всем членам семьи, если их два или три mm -hmm. места здесь, Мало. здесь нет этого места. Угу. А, другой пример – это вот вытянутые вертикально планировки от застройщика. Да. А, вот, к примеру, вот эти два плана, они очень схожи между собой, отличаются только наличием лоджии вот здесь. А, кстати, лоджия это является очень приятным бонусом а, к студии, потому что квадратный метр ее продаются дешевле. И если есть возможность, например, присоединить или утеплить, устроив там дополнительную зону, это большим плюсом считается. Ну и в принципе ее можно действительно утеплить и сделать... Рабочие, такое рабочее такое, мини-рабочее место. Рабочее место и зону отдыха, уединения какого-то. Если проживает два человека, наверняка захочется в какой-то момент уединиться. И также использовать как зону хранения основных габаритных каких-то вещей или транспорта домашнего, велосипеды, самокаты и прочее. То есть это очень такой хороший плюсик. То есть, по сути, у нас две одинаковые студии по площади, а там у нас имеется лоджия. Да, имеется лоджия. Следующий тип планировочных решений – это студии, приближающиеся к квадратной форме. Да? К примеру, вот этот вариант или вот такой вариант студии. А здесь помещение больше напоминает квадрат. А, как правило, оно имеет одно или даже два окна. Часто имеет два окна. А, и с ним гораздо удобнее работать, потому что это удобная форма и удобная площадь, да? то есть мы опять смотрим на площадь, а здесь могут проживать как два, так и три человека, например, молодая семья с ребенком. Давай так вот сравнение, да, чтобы как uh -huh. раз вот визуально площади одинаковые, uh -huh. разные формы. Uh -huh. Вот, например, в этой планировке возможно выделить место для каждого члена семьи, да, свою зону. А, Во-первых, это два окна. Во-вторых, это площадь квадратная. А, и здесь можно и детскую зону выделить, и зону отдыха для взрослых, uh -huh. а, и общую зону, где отдыхают uh -huh. уже все члены семьи. К тому же ну, вот в данной планировке здесь удобная прихожая, можно поставить большой шкаф. И также есть лоджия, где можно устроить дополнительную зону. То есть мы еще должны обращать внимание, кстати, тоже такой момент, на расположение входной Об двери. Обязательно, да. Входная дверь может как улучшить планировку, так и ее испортить. Да? То есть если, если они... бы она была сдвинута сюда, мы бы уже не поставили бы в прихожей большой гардеробный шкаф, и это уже считалось бы практически бесполезной площадью. Вот. А в идеале, чтобы она находилась по центру простенка, на котором есть, образовывая какую-то нишу под зону хранения. Вот как в этом примере. Здесь вот, например, зона хранения выделена отдельно, уже предложена застройщикам отдельно, как некий такой вот... Гардероб. Гардероб, да. Но здесь нужно смотреть по необходимости. Да? То есть здесь можно сделать и планировочное решение, и либо принять планировку у застройщика и устроить там зону хранения, место угу. хранения. Угу. И остались у нас криволинейные формы. Третий тип планировок – это криволинейные в плане здания, которые образуют острые или тупые углы в своем плане. Застройщики, конечно же, усердно продают такие квартиры покупателям, а покупатели не сразу понимают, что площадь-то не вся получается полезная. Да? И если отрезать вот этот острый угол, в который ничего не поставить и ничего с ним не сделать, то площадь общая уменьшится значительно, да, как, например, в этом варианте. Как просто проверить, насколько уменьшится полезная площадь помещения? Нужно просто привести помещение а, к форме прямоугольника или квадрата. То есть просто по линейке провести линию. Да? Вот в этом примере, если мы проведем линию так, у нас получается все вот это пространство, это неэффективное, бесполезное пространство. Конечно, дизайнер сможет его обыграть и использовать а, по назначению, например, как зона хранения, там, организовав ту гардеробную какую-то, или декоративно обыграть так, что вы не заметите, что у вас это минус планировки. А, но, во-первых, это будет стоимость увеличенная стоимость мебели в эти углы. Она нестандартная, да, она на заказ индивидуального производства. То а, есть это уже не совсем логично покупать как инвестиционный объект. Да, да, это уже не ликвидно получается. Mm -hmm. Соответственно, обязательно при выборе студии смотрим на углы, что предлагает нам застройщик. Mm -hmm. И оцениваем реальную площадь, эффективную площадь, жилую, соответственно, в форме прямоугольника, либо квадрата. Соответственно, в этом варианте у нас в прихожей тоже неровности, тоже повороты, завороты, но здесь есть прямоугольная, на первый взгляд, ниша под зону хранения, угу. что тоже является плюсом, когда вот здесь вот О. в этом варианте да у нас такой развернутый угол и, скорее всего, чтобы поставить какой-то какой-то... Пропадает площадь. Да, шкаф мы должны будем привести это помещение в более или менее прямоугольную, прямоугольную форму. форму да. То есть все, что осталось за этим прямоугольником, это неэффективная площадь. За нее вы переплатите, вы не будете ее использовать никак. Ну то есть она, неважно куда она уйдет, да? То есть это криволинейная площадь, либо в санузел, либо в коридор. В санузе, наверное, еще чуть сложнее все это будет свести и вывести. Да, даже Нормальный. на плане вот застройщика видно, да, что вот стоит ванна, прямоугольная. У нас ванна. не криволинейная Да, и здесь угол пропадает. Соответственно, если вы не хотите переплачивать за бесполезную площадь, выбирайте прямоугольные квадратные формы помещений. Особенно это актуально в стройке. Проходим мимо, да? Да, не берем. На что стоит еще обратить внимание? Обязательно обращаем внимание на конструктивные особенности а, помещений. Да? Например, а, это вентблоки, вентканалы, которые могут быть расположены в самых неожиданных местах. А, теоретически они должны располагаться на стыке а, ванной комнаты и зоны кухни. А, но иногда бывают они сдвоенные, стройные а, и выступать в разные части Помещение. Здесь вот, например, выступает и в зону жилой комнаты, и в зону санузла. Соответственно, если в сторону жилой комнаты а, винтблок образует некую нишу, которую можно использовать, например, как зону хранения одежды, да, то есть это более-менее оправдано, то со стороны санузла этот винтблок у нас... А, образует дополнительный угол. Образует дополнительный угол, соответственно, это дополнительные растраты. Во-первых, его никак эффективно не использовать, к нему ничего не поставить. И вот это вот пространство, оно тоже под вопросом у нас находится, да, соответственно, все вот это вот. А, плюс а, растраты дополнительные на запил, распил плитки керамической, да, как правило, отделка санузла. А, то есть он здесь не в тему. Но здесь еще более-менее можно простить этот вариант. Бывают случаи, как вот, например, в этом в криволинейном плане, да, угу. когда у нас из-за расположения блока теряется остальная вся вот, вот эта площадь угу. полезная. Соответственно, ее тоже, даже если вот приводить это помещение в прямоугольный вид, вот эта площадь у нас просто угу. исчезает. Ну и здесь она как раз-таки вообще исчезает. Если здесь мы что-то еще можем использовать, то здесь еще плюс входная зона, этот выступ. Да, вот все. это очень крайне неудобная планировка. Очень много потерь из-за именно углов. Соответственно, я подозреваю, что здание снаружи выглядит очень красиво. Наверняка оно какое-то изогнутое, круглое. И там очень умная архитектурная мысль. Но, как правило, внутри это может быть совсем неоправданно. Обязательно обращаем на это внимание. Так что еще из конструктивных элементов? Это колонны, колонны да, пилоны. Различные несущие элементы, которые тоже могут быть в самых неожиданных местах, могут как помогать решать какие-то задачи, так и мешать. Да? Как вот здесь, вот в этой планировке, например, вот угол у нас потерян из-за расположения несущего столба несущие колонны. Опять же, если здесь он даже, может быть, помогает нам как-то зрительно отделить прихожую зону от, например, кухонной, да? то есть он расположен, в принципе, здесь неплохо, но имеет маленькую глубину, поэтому если мы захотим встраивать, например, шкаф для хранения жилища, да, необходимо будет еще и нарастить. То есть, в принципе, это больше минус, чем плюс в любом случае. Угу. А, соответственно, дальше. Здесь могли бы поставить, расположить какое-то или спальное место, или зону отдыха, диван там напротив телевизора, да. Но вот эта колонна нам помешает. И по сути она съедает, опять же, вот как бы вот такое вот пространство. Даже, наверное, вот, вот такое пространство, да? Теоретически да. То есть мы вот это вот место уже не сможем использовать по своему усмотрению. Мы должны будем подбирать, выбирать. Опять же, здесь очень пригодится помощь дизайнера. Потому что самому иногда увидеть это со стороны своего опыта очень сложно. А дизайнеры, разрабатывая планировочные решения для разных видов студий, уже смогут подсказать, как правильно и эффективно использовать mm -hmm. каждый угол. Кстати, хотела обратить еще вот на что ваше внимание. Вот на таких планах, которые мы скачиваем с сайтов застройщиков, не всегда достоверная информация, начиная от материала стен, и на это тоже стоит обращать внимание. Могут оказаться стены, на первый взгляд, перегородками, а по факту там несущая стена. А вот, допустим, как вот здесь вот и вот здесь. Мы вообще не видим вентиляционных каналов. Они могут просто быть не отображены на этом плане. Поэтому э, заранее узнаем у застройщика строительную документацию, строительную документацию, смотрим, изучаем. Потому что ограничением еще может стать действительно не указаны вентиляционные каналы, не указаны несущие стены вот на таких вот, по сути, маркетинговых, рекламных планах. Это тоже стоит себе отмечать при выборе квартиры. Да, и еще хотелось бы добавить, что перед покупкой студии желательно побывать а, в подобного плана помещений, который имеет приближ... приблизительно схожий метраж, и посмотреть, как вы себя ощущаете в этом помещении. А, иначе то, что мы видим на плане, может не соответствовать потом реальности, да, то есть кажется, вот она большая, вытянутая, в конце окно свет в конце туннеля, но угу. нет. Желательно побывать там заранее. Либо в схожем помещении, может быть, у друзей или где-то у знакомых. Посмотреть. Угу. Так, что предлагаю теперь перейти к вопросу мебелировки, зонированию и перепланировки, Обсудить этот Вопрос? Дать какие-то советы? Да, способов функционального зонирования для студии тоже существует достаточно много. Самый распространенный и самый недорогой вариант – это зрительное зонирование. Соответственно, здесь мы используем различные напольные покрытия, например, да, то есть, к примеру, напольное покрытие кухни, там, керамогранит, а остальные комнаты паркетная доска, да? и зона, где они стыкуются, соответственно, будет функциональной зоной, mm -hmm. границей этих двух зон. Это, к этому уже относится и зонирование потолком, mm -hmm. например, если нам нужно опускать потолок в кухне для протягивания вентканала от вытяжки, либо какие-то дизайнерские подсветки или что-то в этом роде. Соответственно, линия потолка будет также границей зон. двух зон. Да, совершенно верно. А также зонируют с помощью мебели. Да? Вот я смотрю, у тебя есть варианты примера, может быть, мы прям на них с тобой посмотрим. Да, можно посмотреть на живом варианте. Это вот такая же планировка. Uh, как представлено здесь, но в зеркальном варианте. Да? Uh -huh. uh, соответственно, эта студия разрабатывалась для одного женца, Это бабушка, которая часто приезжает в гости внуки, uh, остается ночевать. Она любит рукодельничать, соответственно, ей нужно большое рабочее место, зона приема гостей, зона кухни и зона отдыха, спальни. В связи с этим вот было разработано три варианта зонирования этого помещения. Первый вариант как раз-таки зрительный, зрительный и мебельный, так можно сказать. Здесь у нас при входе у нас зона хранения, зона с откидной кроватью. Кстати, помощник для организации пространства в студиях — это мебель-трансформер. Она будет дороже, чем обычная мебель, но очень удобна в использовании и может значительно сэкономить пространство. Есть готовая такая мебель? Да, есть готовая мебель, например, откидные кровати. Вы устанавливаете просто как шкаф, и вечером раскладываете кровать, не собирая, не расстилая простыни, что многим покажется очень удобным. А весь день эта кровать у вас служит просто шкафом. Соответственно, все пространство вот это свободно. Вы спокойно передвигаетесь, занимаетесь своими делами. Очень эргономично, удобно и легко. И так у нас появляются и диваны, и кровать. Да, да. Соответственно, к бабушке, помимо того, что ей нужно спальное место, к ней еще приезжают внуки ночевать. Соответственно, для этого предусмотрен диванчик, который может разложиться и превратиться в двуспальное место. опять же, Небольшой столик, который можно, он мобильный, его можно передвигать по помещению, и линия кухонной мебели. Соответственно, минимальный набор, но необходимый для бабушки, это духовка, варочная поверхность, холодильник, мойка, посудомойка. И большое рабочее место, так как бабушка занимается рукоделием. И играет, с внуками занимается. Соответственно, в этом варианте умещены все необходимые зоны для конкретного жильца, при этом, не прибегая ни к планировочному решению, ни к какому-либо дополнительному зонированию, а только с помощью мебели. Это первый вариант, он, наверное, наиболее простой. Хотя, с другой стороны, он не такой простой, потому что надо придумать еще, как мебель поставить, чтобы она разграничивала зоны. А второй вариант – это легкое зонирование с помощью декоративных каких-то приемов. Это могут быть, например, декоративные рейки, да, которые крепятся пол, потолок. Они создают, не создают, не утяжеляют пространство, а при этом создают разгр... разграничения. А, либо это могут быть какие-то сдвижные-раздвижные ширмы а, или вот шторы, портьеры, как в этом варианте. Да. То есть здесь у нас а, при входе также зона хранения. Рабочая зона, сверху телевизор, напротив зона обеденная с диваном, с дополнительным спальным местом, кухонная зона и отдельно выделено спальное место. Да? У окна а, достроен небольшой простеночек, а, и вот эта зона закрывается шторой. Соответственно, если нужно отгородиться зрительно, повторюсь, от остального помещения, это очень даже неплохой вариант. Mm -hmm. Опять же, все зоны необходимы размещены, при этом нет загромождения пространства. То есть, по сути, оно остается как в этом варианте, достаточно открытым, так и в этом. Это второй тип зонирования, легкое, декоративное, так его назовем. И третье зонирование, это уже зонирование с помощью перегородок. Да? Mm -hmm. То есть, это перепланировка помещения. Соответственно, в этом варианте у нас выделено отдельное помещение под спальню. С кроватью, со шкафом, с рабочим местом, с креслом и со своим окошком. Да? В данном случае это выход на лоджию, балконная дверь. Угу. И организована зона приготовления пищи и зона приема пищи, столовая. Угу. Да? Также здесь есть диванчик, который при необходимости может принять гостей. Это третий вид. Угу. зонирование. Соответственно, третий вид у нас получается наиболее затратный, потому что здесь нужно возведение перегородки и обязательно согласование планировочного решения. Вот, кстати, по поводу согласования. У нас уже на самом деле есть такое видео на канале, где мы говорим о, о юридических тонкостях вот этих студий, но хотела показать, о чем идет речь. То есть вот здесь у нас Условно, зона жилая, она э, располагается под кухонным оборудованием, которое изначально предполагалось у застройщика в этой зоне. Так, я сейчас э, покажу на плане, о чем идет речь. Я тут, кстати, видела такую, такую планировку. А, как раз таки вот. А, когда у нас... То есть на что стоит обращать внимание? Опять же, мы не смотрим на планы сайта застройщика. Мы смотрим на планы, которые у нас, у нас находятся в выписке ЕГРН. Если мы видим вот такую вот в двух словах объясняю а так смотрим на канале уже видео давно существует если у нас помещение кухня ниша комната и оно условно площадь мы видим одной цифрой то это кухня ниша комната и здесь нету не определены зоны где конкретно кухня ниша и где комната да они там условно нарисованы раковина и плита но это не говорит что они вот Четко должна находиться здесь. Если у нас площадь разделена, у нас есть площадь выделена под кухню нишу и площадь выделена под жилую комнату, то здесь уже вот такие вот манипуляции с перемещениями а, жилой зоны и кухонной зоны, назовем так, да, не, не прокатят. А, еще раз подробнее смотрим видео на канале про студию. И а, это как раз-таки вот к этому вопросу, где наша как раз-таки перепланировка. Да, возможность согласования вот такого варианта. Что еще э, в части? Вот, кстати, тоже по похожий случай. <честь> <важ Formulaabbans> да, еще один вариант, где кухня у застройщика была указана вот в данном углу. При перепланировании мы сместили кухню mm -hmm. в самый дальний угол этого вытянутого помещения. Соответственно, устрою здесь спальную зону с зоной хранения и отдельная гостиная-столовая кухня. А, то есть помещение так, смешанных зон. Mm -hmm. а, очень удобно, функционально для клиентов. А, и со стороны согласования имеет место быть. Ну, со стороны согласования, опять же, смотрим, насколько у нас зафиксирована наша зона кухни ниши. Если okay. у нас площадь одна, то, в принципе, мы переносим, варьируем и так далее. Но здесь получилось действительно классно, потому что у тебя общая зона кухни, ниши, она более светлая она находится у окна и более приятно здесь проводить время, а в комнате человек что делает? Спит. Спит. И, и бывают такие удивительные ситуации, когда, например, проектируешь студию а, для стюардесы, которая mm. после ночных рейсов приезжает днем и ей необходима полутень для сна, соответственно такие варианты идеально подходят. Но здесь еще даже предусмотрено окошечко. Да, здесь есть световое окно. Да, что у нас еще, какие могут быть варианты перепланировки студии? Когда мы, у нас есть лоджия, мы тоже уже проговорили, что ее наличие добавляет своеобразный плюс к квартире. Правила перепланировки лоджии, возможности ее обвинения мы тоже уже проговорили у нас на канале. Сейчас мы не будем углубляться, то есть если у нас лоджия не является аварийным, не служит в качестве аварийного выхода, то она может быть объединена. Ну и опять же смотрим на конструкции, которые у нас между лоджией и помещением кухни, либо ком... кух... кухни ниши с комнатой. А, поэтому лоджия тоже может, особенно вот когда мы говорим о квартирах в 12 квадратных метрах, где-то у нас тут такая была, mm -hmm. да, вот особенно здесь у нас 5 метров идет лоджия, mm -hmm. то получить бонус в качестве 5 метров к 12 будет очень даже... Неплохо. Помимо площади необходимо еще смотреть на габариты помещения, особенно при вытянутой форме планировки. Это ширина, общая ширина помещения. Это нужно для того, чтобы эргономически верно потом можно было существовать в этом пространстве. К примеру, если мы поставим к этой стене раскладной диван и разложим его, да, нам необходимо, чтобы осталось для прохода хотя бы 60 сантиметров. Именно по эргономическим да, каким-то законам. Соответственно, минимальная ширина помещения должна быть 3 метра, а лучше больше. И в принципе площадь, чем больше, тем лучше, это понятно, но пропорционально а ширина с длиной должны тоже как-то... Хорошо, разобрести. а если, допустим, это книжка, то она, получается, сюда в длину, да, у нас больше уходит? Да. Ну, книжка у нас сюда. поменьше места занимает, но она да. тогда у нас уходит... Да, но мы должны учесть, что у нас еще, по идее, здесь вот какой-то шкаф или продолжение кухни, которая должна еще открываться. Да, она должна еще открываться, еще здесь, если разложенное место мы должны еще суметь здесь пролезть как-нибудь. <laughs> То есть это все очень взаимосвязано друг с другом. То есть менее не менее трех метров. метров. Да. И вообще, в принципе, хорошими студиями считаются, если брать по метражу, это 28-30 метров квадратных. Прям хорошая ну, студии. Это, прям это, прям, прям, да. есть, это конечно, общая площадь? Да, общая площадь. Включая там коридор, включая метраж, санузел. Метров, да? Да. Сколько площадь вот этой зоны общей должна быть? Комнаты? Комната, кухня, Примерно. Ну вот застройщики все чаще предлагают 15, 17, и вот как мы уже видели, 12 16. даже есть. А, конечно, лучше, чтобы цифра стремилась хотя бы к 20. Ну вот общая идет 25, то есть лучше, чтобы это было 28. Да, да. И тогда здесь у нас будет квадрат в 20. Да, совершенно верно. Угу. А, рекомендации все-таки по форме, что выбираем вот такого плана. В зависимости Жиль. от количества жильцов от предполагаемых, количества. да, и от сценариев. Кто-то, например, любит очень путешествовать и очень крайне редко находится вообще, в принципе, в своей квартире. Uh -huh. Соответственно, ему не нужно там два окна, да, соответственно, ему можно небольшую площадь, вытянутое небольшое помещение для себя одного, прекрасно он его сможет оборудовать. Uh -huh. Если, конечно, это молодая семья, то да, смотрите, обязательно, чтобы было лучше, больше, чем одно окно и форма стремилась к квадрату все-таки. А вообще. если это как инвест-объект, и когда мы не знаем, кто там будет проживать, а -а -а. то что лучше выбирать? Просто правильные формы, наверное, да? Чтобы не было вот криволинейных конст... э, планов. Да, да, да, чтобы были правильные формы. А, и для того, чтобы она подходила всем, она должна быть абсолютно универсальной. Да? Лучше, если это будут все прямоугольники, все квадраты. А в качестве выбора дома есть какие-то рекомендации? Да, студии со стороны застройщика очень выгодно проектировать и продавать. Соответственно, чем больше студий, тем в большем плюсе находится застройщик. Надо обязательно смотреть на количество студий в доме всего. Желательно, чтобы их было не более 20%. А иначе это может привести к перенаселению дома, соответственно, mm -hmm. могут возникать очереди у лифтов, могут быть большие проблемы с парковками, mm -hmm. а с местами, с общественными, общими местами mm -hmm. в доме. Поэтому хорошие застройщики не превышают эту цифру 20% студии, остальные 1, двух, трех и так далее комнатные квартиры. Mm -hmm. Обязательно обращаем свое внимание на форму дома, и особенно планировочных решений, и на конструктивные особенности, все, что мы проговорили. Mm -hmm. что еще хочу обратить внимание наших зрителей? На то, чтобы в таких студиях были подсобные помещения, например как вот здесь вот или допустим вот площадь вроде как коридора что мы можем здесь сделать расположить дополнительные помещения санузла там, прачечная туалет если мы говорим а, вот об этой квартире то например если у нас последний этаж мы можем санузел наш сместить вот в эту зону тем самым площадь санузла у нас остается прежней но зона кухни-ниши с комнатой основная, она увеличится по площади. То есть обращать внимание именно на такие помещения, закуточки, подсобные помещения, которые можем использовать для вот таких вот помещений с мокрыми процессами. Кухни, кухни-ниши, э, санузлы, туалеты, прачечные. Про конструктив мы поговорили, какие есть приемы так скажем, чисто дизайнерские, что можно сделать со студией, чтобы она казалась просторной, светлой? Ага, в первую очередь, это, конечно, колористические решения, да, это светлые тона, которые прибавят пространство воздуха помещению, против того, как темные, наоборот, украдут ширину, длину, в том числе такие способы увеличения пространства, как освещение. Да, то есть, например, сейчас очень популярный световой потолок. Его можно использовать как раз-таки в планировках вытянутых прямоугольных, где естественный свет практически не достигает начала Точки. входа в комнату. Да. Mm -hmm. Соответственно, здесь очень было бы неплохо использовать именно такой вот световой потолок да? то есть ощущение окна потолке и вообще в принципе еще как один способ зонирования это зонирование освещением то есть каждая зону каждую зону можно включить определенный светильник в каждой зоне да? там например спальная это бра кухонная это подсветка кухонная либо вот световое окно в потолке зона отдыха это какие-то расслабляющие свет небольшой мощности опять же торшеры либо люстры потолочные светильники и, конечно, для инвест-квартир очень важно, это выбор цвета помещения, потому что инвесторы должны угодить всем арендаторам и нравиться абсолютно каждому человеку, соответственно, не стоит уходить в какие-то конкретные оттенки, да, выбирать, например, только теплые или только холодные, лучше использовать нейтральные цвета, нейтральные а, например, тона. например, -то, -то. Все оттенки белого, черного цвета. Ну, то есть все более холодные такие, я понимаю, да? они, они бывают разные. Есть теплые холодные, а есть прям нейтральные. Mm. То есть можно посмотреть, можно прям по вееру выбрать и желательно использовать эти тона. Если очень хочется добавить акцентов, то лучше это будут небольшие декоративные элементы. Кстати, будет классно, если мы при монтаже на экране выведем эти цвета, которые можно использовать. Конечно, Татьяна. <связь> <Можно будет> использовать. <связь> Где бы их еще найти? Рассказать <связь> про них, прежде, найти <связь> Нейтральный такой серо-бежевый цвет, красивый, который наподобие, как у нас на сайте, только более холодный. Такой. Еще один способ расширения пространства — это использование зеркал. Это, как правило, элементы настенного декора ну, потолок наврядный сейчас уже захочет оформить зеркалами это также могут быть какие-то зеркальные ниши, которые разделяют зоны, зрительно зонируют либо зеркальные, к примеру, двери, да, очень удобно пространство расширяется свет умножается и все довольны, все счастливы угу. подытожим светлые нейтральные тона угу. грамотное освещение да, и нужно быть именно достаточно света, чтобы квартира действительно была светлой. Но при этом возможность именно зонирования, где не нужен свет, мы его выключили. Да. И это зеркала. То есть вот такие вот основные приемы, которые бы ты посоветовала. Да. Что еще важно в студиях? Вот. На мой взгляд, это правильно организовать хранение. Что можно сказать на этот счет? Да, тема хранения в таких маленьких квартирах да. это очень больная тема, и, конечно, в первую очередь здесь поможет грамотная организация пространства. Многие не знают, но сейчас даже есть такая профессия – организатор пространства. Скажи поподробнее. Да, да, он помогает обрести каждой вещи свое место поможет организовать и разложить вещи так, чтобы их было удобно и быстро найти, чтобы уборка занимала минимум времени, просто сказочный сценарий, особенно для тех, кто живет один, который не хочет тратить время на уборку и сортировку. То есть у каждой вещи есть свое место, ничего не теряется, все легко взять, положить на место, и этот же человек может спроектировать внутренность ваших шкафов, исходя из вашего образа жизни и наличия вещей именно у вас. И гардероб, и кухня, вот любое, любая мебель, которая будет находиться у тебя в квартире. Да, он подберет коробки, контейнеры, складные какие-то элементы для всех вещей. Очень много сейчас предложений, и вот именно организатор пространства это все знает, знает, как использовать и знает, как вот, помочь это все организовать. Как, ни, как никогда это важно именно вот в таких вот студиях. Причем я, когда м, бываешь в сетевых отелях, обычно это к сетевым относятся, когда у них все действительно тоже продуманные номера, ты туда заходишь, ну номер, стандартный какой-нибудь номер, ну сколько он там, 15 квадратов, да, наверное, идет, вот, сама комнатка и санузлы. Mm -hmm. И ты туда заходишь, у тебя чемодан, куча вещей, а настолько все продумано, что ты вот вроде положил здесь чемоданчик, развесил, развесил все свои вещи, здесь же так гладилочка спрятана, там утюжок, еще что-то, то есть настолько продуман каждый угол, я так понимаю, что вот это об этом, да, что да. нужно задействовать каждый уголок, и чтобы это прям вот то есть использование каждого угла по назначению и своевременно, то есть где-то вещи долгосрочного хранения, где-то вот краткосрочного, то, что нужно ежедневно, Тут же все под рукой. Совершенно верно. И самое главное, что вы всегда будете знать, куда что положить и откуда что взять. В каждой вещи свое место. Вот столько вот информации. Давай подытожим. Да. Соответственно, плюсы. Начнем с плюсов квартир студий, студии. Да? Однозначно, у них есть плюс. Конечно. Давай Небольшой бюджет. В первую очередь, небольшой бюджет. Конечно, он связан с Небольшим метражом, но тем не менее, как первая жилплощадь, это очень выгодно и ликвидно, ликвидное приобретение. Соответственно, это небольшие затраты на ремонт и отделку. Опять же, благодаря тому, что небольшие площади, не надо будет много вкладываться. Еще одним плюсом можно считать, к примеру, небольшие коммунальные платежи. Вполне себе. легкость уборки небольшого помещения. Ну и в любом случае это открытое пространство, и многие выбирают себе специально открытое пространство для того, чтобы жить, творить, работать. Например, студии часто приобретают творческие личности именно для занятий творчеством. Художники, скульпторы да, организовывают свои мастерские. Кстати, работы. по поводу открытости пространства. Был у меня тут небольшой жизненный опыт. Подбирала квартиру в аренду знакомому человеку и площадью одинаковой однокомнатной квартиры и студии, вот студии были выигрышные, потому что действительно открытость пространства, она играет роль. Когда у тебя тот же самый функционал на той же площади, но вот когда простор и не маленькие комнаты, там кухня 10 квадратов и комната 15 квадратов, а когда у тебя вот этот вот простор, оно прям большой плюс, большой бонус. Да, да, абсолютно согласна. И, конечно, о минусах студий. Давай. Их примерно столько же, сколько плюсов. Первое, это, конечно, в основной своей массе невозможность проживания трех и более человек, постоянного проживания в студии. Также длительное или постоянное проживание двух человек тоже как бы может быть не совсем правильным, да, особенно когда у людей разные ритмы жи жизни, да, сова, жаворонок. К тому же главным минусом это являются запахи, да? если у нас открытое пространство, то получается спальня с кухней находится абсолютно рядом и нужна либо очень мощная вытяжка, которая все равно не уберет абсолютно все запахи и есть шанс, что ваша одежда там, на утро будет пахнуть вчерашним ужином. Uh, вывод какой? В студиях uh, не готовим. Uh, <связь> <связь> вывод какой? Uh, обращаемся к дизайнеру, он все решит, все сделает как надо, uh, и все будут счастливы. <связь> да, мне кажется, что это очень хороший совет, потому что действительно маленькие площади организовать uh, самостоятельно очень сложно. Поэтому uh, ваша задача, самое главное, правильно выбрать эту студию, чтобы исключить все вот эти вот недочеты, о которых мы сегодня проговорили. А дальше уже задача дизайнера а, сделать эту студию еще более комфортной и удобной. Лена. Лена, спасибо огромное за эту беседу. Супер полезная информация. Я думаю, что каждому будет интересно посмотреть это видео, и каждый для себя возьмет то, что уже буквально сегодня или завтра применит на своем опыте, когда будет подбирать себе квартиру. Спасибо. Спасибо. А на этом у нас все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До встречи. Пока.